Большое спасибо тем, кто пришел на мою лекцию. Я буду говорить о знаменитых проблемах математики и о математиках, которые принимали участие в решении этих проблем. Если подумать, вся история математики, она заключается именно в этом. Знаменитые математические проблемы и история людей, которые принимали участие в этом решении. По словам выдающегося немецкого математика Феликса Клейна. Один из самых примечательных законов человеческой истории состоит в том, что само время таит в себе великие идеи и проблемы, и в момент их созревания она ставит их, может быть, даже навязывает осененным гениальностью умам. Эти слова Феликс Клейн говорил по поводу открытия «Невклидовая геометрия» Николай Иванович Лобачевским. Развитие математики во многом стимулируется математическими проблемами. Хорошо поставленная математическая проблема, решение которой не удается найти, говорит о необходимости критического пересмотра существующих методов исследования, о недостаточности той совокупности знаний, к которой относятся проблема, и таким образом способствует дальнейшему развитию этой области науки. Каждый исторический период содержал такие знаменитые математические проблемы. Для древней Греции это три знаменитые задачи древности. Задача квадратуры круга, задача трисекции угла и задача удвоения куба. В этих задачах речь идет о необходимости построения тех или других отрезков, с помощью циркуля и линейкой. С помощью циркула и линейки можно проводить окружности и прямые линии. Но древние греки признавали, признавали только такие построения. Они их называли совершенными. Любая геометрическая фигура должна быть построена именно вот таким образом. С помощью циркуля и линейки это очень легко проверить. Можно построить те и только те отрезки, длина которых записывается выражениями, содержащими целые числа, знаки четвертых действий арифметики и квадратные корни. Любой так построенный отрезок имеет длину, которая является алгебраическим числом. Алгебраическими называются числа, которые являются корнями уравнений с целыми коэффициентами. Существуют не алгебраические числа, они носят название трансцендентных. Вот начну говорить о первой такой задаче, задаче квадратуры круга. В этой задаче требуется с помощью циркуля-линейки построить квадрат с такой же площадью, как у заданного круга радиуса заданного радиуса. Алгебраически это означает необходимость решения вот такого уравнения. При, когда радиус равняется единице, требуется построить отрезок, длина которого равняется корень из π. Таким образом, с помощью циркуля-линейки нам нужно построить отрезок длиной пи. Задача была решена немецким математиком Линдеманом более чем две тысячи лет спустя, после того, как эти задачи интересовали математиков. В 1882 году задача он установил, что задача квадратуры круга неразрешима, так как число π и, следовательно, число корень из π трансцендентны, то есть они не являются алгебраическими числами. Задача трисекции угла теми же средствами нужно разделить произвольный угол на три равные части. Эта задача была решена в 1837 году французским математиком Ванцелем, тоже уже две тысячи лет спустя. В целом эта задача оказалась также неразрешима, он более того... Нашел необходимые и достаточные условия, которые нужно наложить на угол, для того, чтобы эта задача стала, этот угол можно было разделить на три равные части. Оказалось, это можно сделать для угла альфа тогда и только тогда, когда уравнение, вот такое, x куб минус 3 x минус 2 косинус альфа равно нулю, разрешимо в квадратных радикалах, то есть с помощью четырех арифметических операций извлечения квадратного корня. Таким образом, это можно сделать для угла 90 градусов. Это можно сделать для угла 72 градуса, но этого, этого нельзя сделать для угла 60 градусов, так как при альфа равном 60 градусов мы получаем кубическое уравнение х куб минус 3х минус единичка равно нулю, и очень легко проверяется, что это уравнение неразрешимо в квадратных радикалах. Таким образом, вроде бы странно, что угол 60 нельзя с помощью циркула и линейки разделить на три равные части. Задача удвоения куба. Этими же средствами нужно построить куб, объем которого в два раза превосходит объем заданного куба. Алгебраически это означает решение уравнения вот такого. Х куб равняется 2а в кубе. Таким образом, если а равняется единичке, мы должны построить отрезок, корень кубический из два Длина этого отрезка. Ну, из того же результата Ванцеля следует, что это нельзя сделать с помощью циркуля линейки, так как уравнение x куб минус 2 равно 0 неразрешимо в квадратных радикалах. Вот здесь страница рукописи Ванцеля. Я уже говорил, что эти задачи они позволяли со временем открывать новые области э, математики. Они позволили проникнуть в некоторые другие области математики. Я приведу лишь один единственный пример. В V веке до нашей эры древнегреческий математик Гиппи Элицкий построил некоторую кривую, которую позднее другой греческий математик пап Александрийский уже в третьем веке нашей эры назвал квадратисой. Квадратиса ⁇ это первый исторический математики пример трансцендентной кривой. Кривая определяется таким образом. Рассматриваем вот этот квадрат А, Б, С, Д. И два движения в этом квадрате. Отрезок DC, сторона квадрата DC, мы равномерно движим параллельно AB до того, пока она не совпадет с отрезком AB. DC спускается к AB. Одновременно точку D мы движем по окружности, радиус которого равняется AD, также к точке B. Таким образом, происходят два равномерных движения. DC спускается к AB, по окружности точка D приращ... идет к точке Б. Причем эти два движения должны быть одинаковыми в том смысле, что точки D и C приходят к точке Б одновременно. В некоторый момент времени DC займет положение A'B'. В этот же момент времени точка D придет в положение E'. Рассматриваем пересечение двух отрезков АЕ и А-Б. Точка пересечения этих двух отрезков принадлежит нашей квадратисе. Таким образом квадратиса ⁇ это геометрическое место точек пересечения таких двух отрезков. Как решается, ну, во-первых, Динострат, еще один древнегреческий ученый, который жил в IV веке до нашей эры, с, этой, с помощью этой задачи решил задачу квадратуры круга. А Гиппиэлитский с помощью этой задачи решил задачу трислексии угла. Я объясню, как решается с помощью квадратиса задача квадратуры круга. Рассмотрим вот этот квадрат. Здесь в квадратисе является дуга от B до K. Берем точку K, которая пересекает, принадлежит отрезку AD, и рассматриваем окружность радиусом АК. Квадратиса квадратис, здесь синяя линия, а желтая бордовая линия, Л, дуга ЛК Это принадлежит окружности Динострат доказал следующее Он доказал, что длина дуги ЛК Совпадает с отрезком АВ Этого достаточно Отсюда вытекает АВ Есть 1,2 ПАК И таким образом мы можем вычислить отрезок БД То есть точнее длину дуги БД Зная длину дугу, дуги Мы находим радиус АБ И получаем, что площадь круга с радиусом АВ Пи АВ квадрат равна площади прямоугольника со сторонами АВ квадрат, деленный на АК, и А2АВ. Ну, очень легко построить эту школьную математику уже. Отрезок с помощью циркулы линейки, отрезок длиной 2АВ и отрезок длиной АВ квадрат, деленный на АК. Это... Свойства подобия, с помощью свойства подобия треугольников. Зная площадь прямоугольника, легко построить квадрат такой же площади. Вот так решается с помощью квадратисы задача квадратуры круга. Следующий блистательный пример формулировки важнейших задач математики я приведу здесь, принадлежит великому немецкому математику Давиду Гильберту. В 1900 году в августе в Париже состоялся международный конгресс. Обратите внимание на дату – 1900 – это рубеж двух веков. И на этом конгрессе 34 летнему тогда еще молодому, но уже очень хорошо известному математику Гильберту, был поручен, было поручено сделать доклад о нерешенных проблемах математики, которые математики того времени воспринимали как эстафету. Те задачи, которые они не могли решить, <клых> они передают математикам 20-го столетия, нам, с вами. Хотя вы уже математики 21 -го столетия, я принадлежу математикам 20-го столетия, и некоторые другие здесь. Математикам 20-го столетия как э, задача на будущее. Доклад содержал 23 наиболее интересные с точки зрения Гильберта математические проблемы, исследование которых, по словам Гильберта, может значительно стимулировать дальнейшее развитие науки. Ну, у нас в России издана книга «Проблема Гильберта». Это перевод на русский язык немецкого оригинала. Предисловие этой книги написал академик Павел Сергеевич Александров. Вот здесь я привожу его слова по поводу этих проблем. «Эти проблемы, пишет Павел Сергеевич, ставшие знаменитыми, как проблемы Гильберта, оказали исключительное влияние...» На математику 20-го столетия, развитие идей, связанных с содержанием этих проблем, составлена значительная часть математики 20-го столетия. Я не буду перечислять здесь все проблемы Гильберта, я перечислю только некоторые из них. Но те, которые нам для меня наиболее интересные. Это первые проблемы Гильберта, континуум гипотезы. Ну, возьмем множество действительных чисел. Там два принципиальных разных бесконечных множества. Множество натуральных чисел. Мощность этого множества счетно. Математики первого курса это, наверное, уже знают. Возьмем множество действительных чисел. Это множество несчетно доказывается очень легко Кантеровским диагональным методом. Все две, любые две мощности, они сравнимы между собой. Мощность множества действительных чисел называется эта мощность мощностью континуума, она строго больше мощности счетного множества, мощности множества натуральных чисел. Континуум гипотеза утверждает, что это, между этими двумя мощностями нет других мощностей. То есть любое подмножество множества действительных чисел либо счетно либо равномочное множество всех действительных чисел. Это исключительно важная проблема не только для математиков, которые работают в теории множеств. Но фактически вся математика она опирается в той или иной мере. Иногда мы сами это не замечаем на теории множеств. Поэтому ответ на этот вопрос он принципиален. Сам основатель наивной классической теории множеств, Георг Кантер, пытался неоднократно решить эту проблему. Более того, он предъявлял несколько раз доказательства этой теоремы, но каждый раз им самим была обнаружена ошибка. Первый серьезный успех в решении этой проблемы был сделан выдающимся немецким математиком Геделем. Гёдель в 1940 году, тогда 34, х но уже знаменитый математик, установил, что... Забыл сказать. Когда мы изучаем теорию множества, мы должны опираться на некоторую аксиоматику. Общепринято и со времен Гильберта аксиоматика Сермела-Френкеля. Я уж не буду аксиомы перечислять. Плюс аксиомы выбора. Она не зависит от аксиом Сермела-Френкеля. Вот вся совокупность этих аксиом, аксиома Сермела-Френкеля плюс аксиома выбора, они составляют формализм теории множеств. Геодель доказал, Опираясь на эти аксиомы, нельзя опровергнуть континуум-гипотезу. То есть отрицание континуум-гипотезы недоказуемо. При условии, что сама система аксиом недоказуема. Не, не, чуть виноват. При условии, что сама система аксиом Термела Френкера вместе с аксиомой выбора не противоречива. Это утверждение не доказано до сих пор. Вот если теория множеств, в этом смысле формаль, формализм теории множеств не противоречив, пока мы это не знаем. Если он противоречив, то все можно доказать. То те, которые слушали курс по математической логике, знают. Если теория противоречива, там все что угодно можно доказать. Любое утверждение доказуемо. Если теория множества в этом смысле не, не противоречива, тогда континуум гипотезы опровергнуть нельзя. Остается доказать. Вот После того, как Гёдель доказал свои теоремы, пошли работы по попытках доказать, это утверждение. Это было сделано в 1963 году знаменитым американским математиком Коэном. Он установил, оказывается, и утверждение, не только отрицание, но и утверждение нельзя вывести из аксиом теории множества. Она независима с аксиомами теории множества, это утверждение. То есть, не доказать, не опровергнуть нельзя. Те люди, которые, те, здесь, те присутствующие в этой аудитории, люди, которые слушали предыдущие лекции, знают, Ситуация исключительно похожа с неевклидовой геометрией. Пятый постулат Евклида. нельзя не доказать, неоправданность. Об этом говорят геометрия Лобачевского, геометрия Римана. Такая же ситуация здесь. Мы можем присоединить континум гипотезы к акси аксиомам теории множества вместе с аксиомой выбора. Получаем фрагмент теории множества. Мы можем присоединить отрицание этой аксиомы. Аксиомом теории множества получаем другой фрагмент. И каждый математик работает там или тот, в зависимости от того, где он хочет работать. Вторая проблема Гильберта это непротиворечивость аксиома арифметики. Это снова одна из задач, логических задач, задач математической логики. Речь идет об арифметике. Под арифметике мы понимаем множество натуральных чисел. 0, 1, 2, 3 и так далее. С операциями сложения и умножения. Аксиоматика – это непротиворечивое множество формул, которые позволяют определить 0, определить единицу, определить операцию сложения, определить операцию умножения и все свойства этих двух операций – ассоциативность, коммутативность, дистрибутивность и так далее. Вот такая аксиоматика берем, если она не противоречива, тогда требуется... Доказать, что это действительно так. Если она противоречива, доказывать нечего. Там и не противоречивость можно доказать, и противоречивость. Это вторая проблема Гильберта. Одна из важнейших проблем. Это вторая проблема даже важнее, чем первая проблема Гильберта. Потому что теория множеств используется много где, но не всюду. Например, дискретная математика мало использует теорию множества, если не говорится о теории графов. Но опять, это оказалось самой трудной проблемой. Тут не было никакого успеха, никакого продвижения. Хотя в области теории множества, с первой проблемой Гиберта, как со всеми остальными проблемами, были какие-то частичные результаты. Здесь ничего не было. Пока снова тот же Гёдель не доказал свои знаменитые первые и вторые теоремы о неполноте. Это, это было в 1930 году. Гделю было 24 года. 24 года никто его тогда не знал. После того, как вот эти две теоремы в 1930 году были заявлены математической общественности, это фактически произошла революция в математике. И Гегель сразу же, прямо на следующий день после публикации этого результата, он стал знаменитостью. Первые теоремы Гегеля утверждают. Что если арифметика не противоречива, снова приходится говорить если, потому что чуть позднее вы увидите в целом, она снова неизвестна, противоречива ли она арифметика или нет. Если она не противоречива, то в ней существует утверждение. Который нельзя ни доказать, ни опровергнуть. То есть, это утверждение не зависит от аксиемы арифметики. Это означает неполнота. Я называю первой теоремой о неполноте. Вторая теорема о неполноте Геделя – это еще хуже. Она утверждает. В качестве вот этого предложения мы можем взять предложение арифметики, которое эквивалентно утверждению о непротиворечивости самой арифметики. Таким образом... Непротиворечивость арифметики по теореме Геделя нельзя не доказать, нельзя доказать, исходя из самих аксиом арифметики при условии, что арифметика на самом деле непротиворечива. Э, вот мы, я говорил, что арифметика, вообще-то говоря неизвестно противоречива она или нет. Но это не совсем так. И был, есть, был. Это в 30-х годах прошло, в 20-е американский математик Генсен. Он, используя некоторые комбинаторные рассуждения дополнительные и так называемые примитивно рекурсивное арифметику и орденалы, бесконечные орденалы, сумел доказать непротиворечивость вот той арифметике, о которой я говорю. На самом деле, здесь положение оказалось немного лучше, чем с аксиоматикой теории множеств. Поэтому это уже зависит от того, если вас устраивает, если математика устраивает вот эти рассуждения Генсина, они говорят, арифметика не противоречива. Если же, а таких тоже много, математика не устраивает рассуждения Генсина, а это не обязательно их должно устраивать, потому что там тут привлекаются уже те средства, которые недопустимы и неформализуемы в арифметике. Арифметика не противоречива. Не противоречивость арифметика для них не доказана. Но здесь все таки в этих двух теоремах Гюделя, какими бы они выдающимися ни были, говорится о существовании некоторой формулы, которую нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Но сама формула, само утверждение арифметики, само свойство натуральных чисел не предъявлено. Это сделали снова американцы. Харрингтон и Парис в 1977 году. Они нашли конкретные комбинаторные утверждения, которая формализуется в арифметике. То есть можно записать ее в виде формулы арифметики, которую нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Я не, не удержусь... Не приведи, не, чтобы не привести вот это утверждение. Есть комбинаторики, так называемые конечные и бесконечные теоремы Рамсея. Многие математики знают про эту теорему. Конечные теоремы Рамсея гласит берем три натуральных числа. Я здесь никакие ограничения на эти числа не ставлю, но последующие формулировки этой теоремы естественные ограничения накладывает. Вы это увидите. Вот для любой тройки натуральных чисел n, k, m на такое большое натуральное число n, большое поэтому я n большое я написал. Со следующим свойством. Если мы раскрасим каждое из n маленьких элементных подмножеств, множество первых n натуральных чисел в одну из k имеющихся красок, то есть у нас имеется k красок, мы берем всевозможные n элементные подмножества и их раскрасим вот на эти краски. Причем одно множество раскрасываем в одну и ту же краску. Вот произошло такое раскрашивание. Тогда теорема Рамсей утверждается, утверждает, найдется такое подмножество y этого множества s, причем достаточно большое, у него не меньше, чем m элементов, что все n элементные подмножества этого множества y имеют одну и ту же окраску. Очень трудная теорема, она доказывается уже, университетские курсы она обычно не, не входят, но магистратуры, магистры, которые специализируются вот в этих областях теории множества, математической логики, про это аксиомы знают, про это утверждение знают. Это утверждение Рамсея, она принадлежит арифметике. Здесь речь идет о свойствах натуральных чисел. И это утверждение можно записать в виде формулы арифметики. И более того, это утверждение можно вывести из аксиом арифметики. Она формализована в арифметике и доказуема в арифметике. Что сделали, сделали Харингтон и Парис? Они добавили новые условия к этому множеству y. Это условие они назвали условием относительного большинства. Требуется, чтобы количество элементов y было больше или равно наименьшего его элемента. Например, если мы возьмем... Трехэлементное множество 3, 5, 7, это условие выполняется. Это множество относительно большое. 3, 5, 7, сколько элементов? 3. Наименьший элемент какой? 3. 3 больше или 3. Это относительно большое. Y может быть таким. Если мы возьмем трехэлементное множество 5, 7, 9, условие не выполняется. Три элемента, маленький наименьший элемент 5. 3, не больше 5. И вот это как раз то, что нужно. Это, for, это утверждение можно доказать, но не средствами самой арифметики. Это утверждение можно доказать, привлекая некоторые комбинаторные средства. Это утверждение истинного арифметики. Но оно в ней недоказуемо. Харингтон и Паррис установили, что это утверждение арифметики, которое истинно, но недоказуемо. Вот конкретные математические предложения. Это было сделано в 1977 году. После этого это был первый пример. Это выдающийся результат. Но читается просто и легко. Просто, может быть, громко с моего голоса только вас убежает в том, что это важный результат. Но это действительно для того времени был исключительно важный результат. После этого появились много новых, других результатов. Это арифметика... А, свойства арифметики уже четных чисел, простых чисел и так далее Которые обладают вот этим же свойством Они истинно, но недоказуемы вот, вот эти все новые примеры, таких свойств можно, вы, вы можете просчитать, если кто интересуется Обзорный работе Льва Дмитриевича Беклемишева Знаменитый наш математик Он их опубликовал вот, «Успех математических наук» А также петербургского математика Андрея Бавыкина ну, я еще буду говорить восьмой. Меня очень, мне очень нравится эта восьмая проблема Гильберта. Она состоит из двух частей. Это одни из самых главных, самых серьезных проблем современной математики. Эта проблема, по крайней мере, первая ее часть, она входит в знаменитый, знаменитый перечень семи проблем тысячелетия. За каждое решение каждой из них. Вот Рустем Убарокзянов сейчас сразу навострился обещает 1 миллион долларов за каждый из них. Это вот такая проблема. Это одна из самых важнейших, нерешенных проблем математики, современной математики. Она в со... Она две части. Первая часть – это знаменитая гипотеза Риммана о поведении о нулях зета функции Риммана. Я не буду говорить, потому что в следующем месяце Фарид Гавидинович Абхадиев прочитает лекцию про эту т... проблему. Я не буду... Поэтому про первую часть восьмой проблемы Гильберта говорить. я расскажу про вторую часть проблемы Гольдбаха. Проблема Гольдбаха содержит две части. Слабая гипотеза, точнее не проблема, а гипотеза Гольдбаха. Слабая тернарная гипотеза, утверждение нечетное число больше пяти является суммой в точности трех простых чисел. И сильная теорема, бинарная гипотеза, каждое счетное число больше трех является суммой в точности двух простых чисел. Но сильные и слабые, это потому что совершенно очевидно, что из сильные сразу же, и сильной гипотезы сразу же, же вытекает слабые гипотезы. Если я знаю, что любое счетное число сумма двух простых, я беру несчетное число, несчетное число, добавляю туда тройку, получаю счетное. Это счетное число, сумма двух простых. И вот моя тройка, сумма трех простых. Так что четная сильная гипотеза влечет в слабую гипотезу. Страница рукописи Гольбаха Это очень интересная проблема Она, вообще-то говоря, я думаю, никакого И, может быть, специалисты по теории чисел Сама не согласятся Для математики абсолютно никакого значения не имеет Для дальнейшего развития математики Это не задача распределения простых чисел на числовой оси Это не задача э, о простых числах, которые связаны с криптографией Это просто любопытная задача Правильно это или нет? Ну, точно так же теорема Фирма и Фирмы Она была недавно решена Она тоже никакого значения для математики не имеет Но, тем не менее, очень интересно кстати, вот говорят, что эта гипотеза была сформулирована Гольдбахом. На самом деле Декарт еще в 17 столетии знал про эту проблему. По крайней мере, ему принадлежат вот такие слова. Он пишет, но также каждое счетное число составлено из одного, двух или трех простых чисел. Конечно, это не формулировка гипотезы Гольдбаха, но эта формулировка уже говорит о том, что Декарт знал про эту задачу. Хотя и я не сформулировал. Решение тренарной гипотезы Гольбаха, по крайней мере, тогда все так думали, в 1963 году был, был получен, выдающий, нет, в 1937 году был получен выдающимся российским советским математиком Иваном Матвеевичем Виноградовым, выдающийся, это лучший числовик после Чебышева. Он доказал, существует такая константа, что начиная с которой, после этой константы, все числа удовлетворяет тренарная гипотеза Гольбаха. Это ведь решение, как вы думаете, существует константа. Вот, например, число миллион. Все числа большие числа миллиона удовлетворяет этой гипотезы. Это виноградов доказал. А для до миллиона я беру, да и считаю, проверяю. Тут уже это ни математической, никакой трудности нет, просто надо считать. И все думали, и сам виноградов с удовольствием говорил, что он решил тернарные проблемы Гильберта, то есть терринарные гипотезы Гольдбаха. Это было такое мнение держалось до тех пор, пока его ученик Константин Бороздин не подсчитал эту константу. Он изучил доказательства Виноградова и определил. Константа вот такая, 10 в такой степени. Ну, видите, на экране занимает совсем мало места. Многие это или мало? Можно на компьютере проверить? Здесь астрономы есть или нет? Если нет и нет, ну нет. Но каково количество, примерное количество элементальных частиц нашей Вселенной? Кто знает? 1081. 1081. 1081 степени. Это количество элементарных частиц нашей Вселенной. Так, попробуйте, проверьте. Когда Бороздин это почитал, сразу же желание объявить о, решен, о, о том, что проблема тренарная гипотеза э, Гольфбаха решена, прекратились разговоры об этом. Я думаю, этого натурального числа просто не существует. Таким образом, тренарная гипотеза Гольфбаха остается открытой тогда. Ну да, идем дальше. Но раз уже она открытая, появились новые работы. Вот ты, в 2002 году, видите, совсем недавно, два китайских математика, которые работали, работают в Америке, они опубликовали работу, которая снизила вот эту оценку до 10. Ведь существенно снизила. До 10 в степени 43 тысячи. Но все равно это существенно больше количество элементарных частей нашей Вселенной. Так что оценка улучшена, но все равно высокая. Дальше, три математика. Доказали, 10 в степени 20, это константы, это уже, это буквально в течение двух-трех часов мы можем на компьютере проверить до 10 в степени 20. Э, проверь, про, выполняется или нет? Это очень небольшое числа 10 в 20 степени. Терринальная гипотезы Гольфуха вытекает, но тут используется обобщенная гипотеза проблема Риммана. Она не решена. Фаид Габриевич, пожалуйста, в своей лекции вы говорите не только про проблема проблеме еще несколько слов про обобщенные проблемы Риммана. Так что это тоже не решение, потому что она опирается на нерешенную математическую проблему. И, наконец, Терен Стал. Это австралийский и американский математик китайского происхождения. 2012 год. Я прошу запомнить это имя. Она еще нам будет сегодня встречаться. Он доказал, каждое нечетное натуральное число есть сумма не более пяти простых чисел. Выдающиеся достижения. Но в 2013 году, буквально 4 года тому назад, перуанский математик Гельфлот дал полное решение терминальной проблемы Горьбаха. Он установил, что если взять вот 10 в степени 29, Тогда любое число большее, есть сумма трех простых чисел. А до этого они с помощью, опять-таки, обобщенной гипотезы Риммана, проверили справедливость гипотезы Гольдбаха для меньших чисел. Позднее он же, Гольбхат, снизил эту оценку до 10-27 степени. И он пишет, что проверка гипотезы Гольдбаха для меньших чисел может быть проведена на обычном домашнем компьютере на два выходных, за два выходных дня. Но бинарная гипотеза Гольбаха оказалась существенно трудной. В 1995 году Оливье Ламаре, французский математик, доказал, что каждое несчетное и натуральное число есть сумма не более чем шести простых чисел. Требуется двух. Он установил, что 6 простых чисел. Многие это шесть. Это немного, потому что было выдающееся достижение нашего соотечественника Шмирельмана. За это достижение он получил звание члена корреспондента Академии науки СССР. В 1930 году он доказал, что любое счетное натуральное число и сумма не более чем 800 тысяч простых чисел. Вот если перейти, спуститься к 800 тысяч простых чисел до 6, это все-таки выдающееся достижение Ромария. Но Гельфготт. Вот из его теоремы, так как эти две теоремы бинарные и тринарные, они взаимосвязаны, из его решения тренарной теоремы следует, это есть сумма четырех простых чисел. Это лучшая оценка на сегодняшний день. И, наконец, я несколько слов скажу о проблемах простых числа близнецов. Здесь простые числа близнецы от, э, перечислены. Ну, что такое число, я объяснять не буду. Они делится на единичку, на 5, то есть на само число и больше ни на что. Здесь вот пара. Они близнецы, потому что между ними нет простых чисел. Четные числа, они не простые. Вот вопрос заключается в том, они множество бесконечное или конечное. Это вопрос до сих пор открыт. Но главный вопрос... Вот какой, самый общий проблем. Существует ли такая константа, что существует бесконечно много простых чисел, которые отделяются друг от друга на, на эту константу? Проблема простые числа близнецы, это константа равна двум. Не удается решить проблему. Ну, давайте заменим двойка на, на какую-нибудь другую константу. Существует бесконечно много простых чисел, которые друг от друга от, э, отделяются на это расстояние. Было до сих пор, это неизвестно, пока совершенно неожиданно для всех почти 60-летний американский математик, видите, все время американские, не доказал, что существует бесконечно много простых чисел, которые отличаются друг от друга не более чем на 70 миллионов. Но вы тут у нас специалистов по теории чисел нет, поэтому вы не чувствуете. Это 60 лет. Вот докажи такую теорему. Это здесь очень высокая комбинаторика работает. Но когда вот этот результат уже был получен, там уже прошли работы. Он доказал 70 миллионов. Дальше оценка пошла вниз. Буквально через месяц вот такая оценка. В том же месяце опять тот же самый Терен Стал, о котором я говорил, уже существенно меньше 4 миллиона. Потом британский математик 600. Уже приближаемся к двойке. Дальше Тау опять со своей группой. Тоже соревнование пошло. 200, 576, 270. И последняя оценка. Американский математик. Мне уже не окно это слово произносить. Все равно американский. Где тут российский? ты до 2014 года, два года, два с небольшим года назад, последняя, лучшая оценка, 246. И, наконец, десятая проблема Гильберта. Она решена нашим соотечественникам, американцам, Юрием Владимировичем Матьяновичем. Я об этой проблеме говорить не буду, потому что ученики его, член-корреспондент Российской Академии Наук Максим э, Всемирнов, приезжал и э, сел и лекции прочитал, вот в этой аудитории. И очень много, вот я говорил, что возмущался, я все время говорю про американскую математику. Российские математики очень много участия принимали в решении этих проблем. Проблем Гильберта – это основное содержание математики 20-го столетия, крутится вокруг проблем Гильберта. Вот список этих математиков. Тут, между прочим, не все. Потому что Калмогоров Андрей Николаевич, он и только 13-й проблему Он решил. Ему принадлежит решение 6-й проблемы Гильберта, где говорится о необходимости аксиоматического построения теории вероятности. Специалисты по теории вероятности, здесь, по-моему, есть э, Бекшентаев. Миссаров здесь сидит. Он должен понимать, что э, э, э, Андрей Николаевич Колмогоров построил аксиоматику теории вероятностей на сегодняшний день что? Сверка ну я говорю здесь не полные ну, у меня времени не было. Попов, но это не наш Попов, это московский математик, 14-е, Бернштейн, Матьясевич, Арнот, Калмагов, Гельфан, Пантрегин, Мальцев, Виноградов, Шлильман, Востоков, Гудков, Шафаревич, Петровский, Делания, Ладыженский, Уральцева и много другие они внесли вклад в решение вот этих проблем Гильберта. Так что российская математика, она тоже хороша. И, наконец, проблема Гильберта это рубеж двух столетий, 19-20. А что? Рубеж 20-21 столетий. Это буквально вот это уже задача для тех, кто, для тех молодых людей, которые здесь сидят. Стив Смейл, выдающийся математик, лауреат Философской премии составил в 1998 году список из 18 проблем по просьбе вице-президентства Американского Международного математического союза Арнольда Владимира Игоревича, список из 18 э, математических проблем, которые, на его взгляд, сыграют великую роль, они должны быть решены в 21 столетии, кем-нибудь из математиков, может быть, кем-нибудь из сидящих здесь, и сыграет великую роль в продвижении математической науки вперед. Я не буду перечислять все проблемы Смейла. Перечислю только некоторые из них. Гипотеза Риммана. Фарид Габидинович будет рассказывать. Она является настолько важной, входит в перечень миллионных проблем. 7 миллионов проблем. Гипотеза Пуанкаря. Она решена Перельманом. Равенство классов ПИНП. У нас в прошлом месяце была лекция Искандар Шагитовича Калимуллина. Он рассказывал про эту проблему. 16-я проблема Гильберта. это речь идет о топологии алгебраических кривых и поверхностей. Это важнейшая проблема, очень важный вклад в решение этой проблемы внес петербургский математик Гудков. И профессор Владимир Владимирович Морозов участвовал в обсуждении результата Гудкова. Она до сих пор не решена, одна из важнейших проблем. И э, существование и гладкость решения уравнения на вес Токса, одна из проблем тысячелетия. И 18-й проблема не могу не назвать, это выяснение пределов искусственного и человеческого интеллекта. Эта проблема она относится к математике, хотя кажется, что это не совсем математика, это математическая проблема, но она никогда не будет решена, потому что никогда нельзя говорить, останов остановились вы на этом или нет, предела достигнуты или нет. За горизонтом будет горизонт и для человеческого интеллекта, и для искусственного интеллекта. Существование гладкости решения уровней на вес токса. Турбулентность – это очень важные проблемы. Например, когда плывет лодка, моторная лодка, вы когда не смотрели на хвост, там какие завихрения проходят? Эти завихрения называются турбулентностью. Они описываются уравнениями на вес токса. В этой проблеме речь идет о необходимости решения этих уравнений. Вот когда появились такое количество работ по решению уравнения на вес вот Фарид Габидинович, по моему, нам еще редакции журнала не поступали работы с решением этой проблемы, да, но Лобачевский журнал математики уже получал такие работы. И поэтому я хочу сосредоточить внимание на статью американского математика Теренса Тау. Это лауреат философской премии, он опубликовал работы, где обосновывает невозможность решения в наше время. Теми знаниями, теми средствами математики, вот эта проблема. Но на самом деле Тау считает, что математика еще не дошла до того, чтобы получить решение этой проблемы. И это предостережение всем. Потому что Тау – это великий... Современный математик, он австралийский, американский математик, лауреат Хилсовской премии 2006 года. Родился только еще в 1975 году. Его называют Гаусом 21 века. Известно, что Гаус, когда ему было 4 года, я, у меня осталось буквально 5 минут, Андрей Николаевич. Гаусс, когда ему было всего 4 года, он вывел формулу арифметической прогрессии. Это все знают. Гаусс 4 года вывел формулу арифметической прогрессии. Пау! Ему было 2 года. Ему было два года, и он начал учить своего старшего пятилетного братика основам математики, арифметическим операциям сложения и умножения. Когда отец его спросил, откуда он знает все эти правила, он сказал, я по, мультфильм, по мультфильмам понял, что это такое. Это великий современный математик. Его называют галусом 21 века, и поэтому каждое его суждение в области математики нужно воспринимать всерьез. Поэтому я никому не советую пока заниматься решением проблем на Вестокса. Тем более проблем пока на сегодняшний день хватает. Вот здесь рисунок. Ему 10 лет, Терен стало. Он является студентом университета в Австралии города Дилаиды. С ним занимается индивидуальная программа занятий великий польский математик, который работает в Америке, в Австралии, везде путешественник Пол Эрдеш. И, наконец, последняя гипотеза, гипотеза Планкаре. Ну, про по гипотезе план вот э, формулировка здесь такая, но я уже, у меня уже нет времени формулировку точно приводить. Ну, формулировка такая всякая, атмосвязанная, компактные, трехмерные, многообразие без края, гаммеоморф на трехмерной сфере. Ну, вот двухмерные сферы вот здесь нарисована. Берем трехмерный пространство, тот физический мир, где мы проживаем, берем шар, поверхность этого шара, это двухмерная сфера. Вот видите, там две, э, ну, э, вот эти линии. Как его проводить? У меня нет. Ну, ясно, что базисные вектора можно проводить вот по этим линиям. Вот эта линия один базис, эта линия здесь один базис. И любая точка можно как комбинации вот этих двух базисных векторов можно получить. Вот двухмерные сферы. Трехмерные сферы такими же свойствами обладают, но в четырехмерном пространстве. Четырехмерное пространство определяет шар, определяем шар. Это множество всех равноудаленных в четырехмерном пространстве, понятие расстояния там определяется однозначно. Точек поверхность этого и сферы, это и есть трехмерная поверхность этого шара трехмерные трехмерной сферы. Трехмерное топологические многообразие без края. Я не буду говорить, что это такое естественное многообразие. Очень трудно построить топологическое пространство. Но многообразие... Ну, край, вы понимаете, вот берем, вот он край. Это нечто... Уточнение, вот это математического уточнения для топологического пространства – это понятие. Главное здесь – одна Одна Односвязанность. Это мы берем, бросаем на поверхность, на многообразие любую нитку. Их можно стянуть в точку. Например, на, на сфере, если я положу какую-нибудь линию, проведу, ее может, всегда можно стянуть в точку. А вот если бублик, вот бублик, крендель, я могу его так положить, что я точку не стянешь, пока не разрежешь пополам этот клендер. Вот что значит связанность Вот считается, что наша Вселенная, она является связанной безкрая топологическим компактным пространством. Наша Вселенная. Поэтому гипотеза Пуанкары утверждает, что наша Вселенная, она может на трехмерной сфере. Но Решение было получено Григорием Яковлевичем Перельманом, вы знаете, он доказал, что это действительно так. Любая вот такая такое топологическое многообразие, она гомеоморф на трехмерной сфере. Таким образом, один математический гений, гений Анри Пуанкаре предположил, что те свойства Вселенной, которые устойчивы под гомеоморфизмами, можно изучать, изучая свойства трехмерной сферы. Другой математический гений, наш современник Григорий Яковлевич Перельман, доказал, что это действительно так. Вот на этой торжественной ноте я хотел бы закончить. Кончит свое выступление. Спасибо.